Вот тушь с тем же сроком годности. На кисточке явно видно, что тушь есть. Даже немножко надо снять, потому что слишком много мешает. один слой сейчас для сравнения у нас еще одна ложь ухаживающая вот я ее я сейчас использую потому что она укрепляет реснички немножко подлечиваю кисточка То есть с одного слоя уже видно, что вот эта вот зелененькая тушь, она больше дает объема. Здесь меньше объема и меньше длины. Ну, а второй слой. Так. У меня там глаза было. Так, кисточка более непривычная, ей тяжело краситься перед камерой и зеркала. Ну, третий слой. Так.